Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать! Мы с вами беседуем 30 января, а январь 2020 года был очень богат на события. И вот с этими событиями нам поможет разобраться один из патриархов российской политики, замечательный человек Леонид Яковлевич Гозном. Здравствуйте, Леонид Яковлевич. Да-да, я говорю, здравствуйте, обозвали пострадавшим, ну вот. Понятно. Хорошо. Леонид Яковлевич, ну, главное событие января 2020 года это изменение российской конституции, анонсированное Владимиром Владимировичем Путином. Зачем это делается, ну, нам всем понятно, для того, чтобы Путин мог царствовать вечно. Это ясно. Но вот я немножко забегаю в конец и задам такой вопрос. Вот значение этого события, как лично вы можете оценить? Мнения российской общественности разделились. Одна часть общественности ну во главе с Алексеем Анатольевичем Навальным утверждает, что ну меняет Конституцию, меняет, не надо ее защищать, чего там особенного произошло. Другая часть общества считает, что это... Но ну, тектонические изменения и вообще вот как термоядерный взрыв в российском обществе. К какой точки зрения придержитесь вы? значит, скорее второй. Российское общество не живет по Конституции, никогда не жило, ни в советское время, ни сейчас, а при царе ее вообще не было. Но здесь изменение Конституции скорее. Очень серьезный, опасный симптом изменения политической ситуации. Владимир Владимирович просто сохраняет в себе вечную власть. Владимир Владимирович создает из России второй Иран. Ну, по-видимому, считаю, что Москва, второй Тагеран, а третьему не бывает. Потому что он точно воспроизводит иранскую политическую систему. Когда есть более-менее конкурентные, у нас менее конкурентные, у них более конкурентные официальные политические структуры, президент, парламент и так далее. Но над всеми ними стоит некто, поставленный самим Аллахом только перед Аллахом и подотчетный, ну и э, э, который главнее тех остальных вместе. И понятно, что это не просто сохранение власти, это усиление власти, потому что это полная самовласть. Знаете, вот человеку, который будет стоять ну, то есть Путину, когда он будет стоять по главе этого госсовета, Совета Безопасности, не знаю, как он будет называться, в конечном счете, нам до парня структуры, которые есть. Это значит, что, кроме всего прочего, это еще и признание поражения, потому что Владимир Владимирович, переходя к этой системе, признал, что он не может управлять страной даже в рамках тех имитационных институтов, которые он сам же и создавал. Ситуация выходит из-под контроля. Это самовластие, это не просто диктатура, это самовластие, И это, конечно, надолго. Потому что вся реальная жизнь будет этому сопротивляться. Это похоже на советскую систему. Но советская система была установлена тогда, когда большевики прошли по стране абсолютным катком. Зачистили все. И там ничего кроме не было. Некому было сопротивляться. Иранская система стояла на том, что люди поверили, что на базе ислама можно создать справедливое общество. Сейчас они в меньшей степени это верят, и режим закачался. У Путина нет никаких идей, тем более двухподъемных. И поэтому это все ненадолго. Власть инкапсулируется, регионы будут жить, не обращая внимания на мосту. Такое все уже бывало на самом деле. Но э, есть, э, в общем, так, так, что все это печально, все это ненадолго, все это чревато э, потрясениями, э, но я не думаю, что мы могли это сейчас остановить. Тогда у меня два вопроса. Первый вопрос. Э, почему такая странная реакция российского общества? Вот вы посмотрите, ведь что такое Конституция? Ну давайте так. Это основы государственного устройства. Это принципы, по которым живет общество. Меняют принципы. Эта новость об изменении Конституции, она ушла из топов всех практически российских таблоидов буквально через неделю. И россияне с гораздо большим удовольствием обсуждают условно, что... Манька сказала Петьке, что Васька сказала Федьке. Вот и все. Почему россияне так на это реагируют? Ваше объяснение. Ну потому что люди давно поняли, ну большинство людей поняли, что от них ничего не зависит. И поскольку от них ничего не зависит, то и что власть сделает все, что хочет. И поэтому от того, что барину наверху э, ударило в голову э, называться теперь не так, а так, и в этой конституции, которую никто не читал, написать не то, а другое, э, люди считают, что э, к ним это не имеет никакого отношения. Хорошо, ладно. Тогда почему так реагирует власть? Ну, я вот приведу элементарный пример. Третье лицо в государстве. Спикер Государственной Думы. Вячеслав Володин. Когда ему задали, ну, казалось бы, очень простой вопрос. Ну, хорошо, вы же сами утвердили, что вначале это принимает Госдума, потом это подписывает президент, а потом будет голосование. Зачем нужно голосование? Ну, он понес такую околесицу, что мама не горюй. Смысл в том, чтобы вы, представляя зарубежное средства массовой информации, вот такую форму, которую мы для себя избираем, сложную, но при этом демократичную, когда в обсуждении всех этих поправок принимают участие не только депутаты, члены Совета Федерации, региональные парламент, но в конечном счете все это будет решаться граждан нашей страны и для своих стран брали и реализовывали. Потому что вы президентов избираете, там две сотни конгрессменов решают судьбу мира. Вот, а потом мы все заложники становимся таких решений, когда сотрясают всех. И потом вы начинаете продвигать свои экономические интересы, ставя заслон другим странам. Вот идите по пути России. Все иное вмешательство в наши дела. Поэтому будьте также здесь осмотрительными и не нарушайте наше законодательство. Потому что, вот в прошлый раз подходил и пытался вам объяснять все открыто и доходчиво, вы начинаете придумывать то выбора, то еще что-то. В данном случае мы сейчас задаем стандарты. Если вы по ним в будущем не пойдете в плане принятия решений, представляя другие страны, мы считаем, что это не демократично. Возникает вопрос, они-то почему несут такой бред? <связан> ну, понимаете, выступление Вячеслава Володина, оно действительно было каким-то совершенно выдающимся. Ну, просто некоторые считают, что он был пьян в этот момент, <связан> просто совершенно сосиску у некоторых еще гипотезы такого же типа да он действительно что-то очень странное произносил но э, на самом деле понимаете их слова э, надо оценивать не с точки зрения того как мы с вами их воспринимаем, потому что их как, не интересует своему начальству и они стараются своими словами понравится своему начальству и если с этой стороны посмотрели, то окажется что это не так глупо ну например тот же Володин в свое время сказал, что э, Путин и России дал Бог. Для большинства людей это э, либо издевательство над э, Всевышним, либо просто дурь полная. Да? Господь Бог, есть существует, вряд ли он назначает президентов и королей. Как-то вот это... Ну, наверное, у него есть другие дела. Э, вот. Но, по всей вероятности, Вячеслав Володин считал, что тому единственному слушателю который для него важен, это Пантеровец. Так что они все говорят туда. Наверх, начальник. А мы просто случайно это слышим, ну, мы мимо проходили, ну что поделать. Ладно. А тогда вот это так называемая э, комиссия, извините за выражение, за неприличное выражение, которая э, будет разрабатывать конституцию, нам составленная из доярок и кочегарок. Скажите, пожалуйста, это с вашей точки зрения, это просто были назначены послушные люди или э, в этом есть э, какой-то посыл российскому обществу? Вы э, помните, в школьных учебниках, э, в школьных учебниках э, биологии и природоведения э, рисовалась такая ссылка, как <связь> муравьи тащат веточку в муравейник. Да. Значит, вот если вы смотрите как бы, со стороны, то кажется, что они все так очень организованно тащат муравейник. На самом деле, кто-то тащит муравейник, кто-то тащит от муравейника, кто-то тащит и так далее. Равнодействующие получаются обычных муравей. Вот, понимаете, у них там много муравьев, да, и какой-то не самый умный человек придумал вот эту комиссию, да, а какие-то другие вообще про это забыли и пошли вперед, понимаете, вот. Вот так оно и происходит. Равнодействующие в общем работает, но не стоит переоценивать э, уровень порядка у них, или недооценивать уровень бардака. Бардак там огромный, дураков там тоже хватает, и поэтому периодически они делают такие глупости. Но верховному начальнику важно что? Чтобы Конституция была принята, она будет принята, и все. А это все мелкие издержки, да, пожарные, там пожарные, прыгунные и прочее. Да, Иди кого с ними. Им все равно. Знаете, им абсолютно все равно, что мы с вами думаем. Ладно, им все равно. Но ведь Российская Федерация существует не в безвоздушном пространстве, и не на Луне. Она существует на планете Земля, где порядка 200 государств, существует организация объединенных наций, существует мировое сообщество, которое тоже за этим наблюдает. А давайте мы не будем забывать, что сейчас в Конституцию они намереваются внести отмену очень важного постулата примат международного права над российскими законами. То есть... Как, на ваш взгляд, отреагирует мировое сообщество вот на то, что, по сути дела, Россия выходит из системы международного права? Если они прав в своем выводе, поправьте. Ну, вы знаете, здесь есть два момента важно. Значит, во-первых, они в понимании, суверенитет — это своеволие. Вот что хочу, то и ворочу, понимаешь? И они не приемлют, на самом деле, они внутренние, не приемлют никаких ограничений. Ни внутри. <coughs> поэтому для них парламент или суды, это ж такое дикое и неправильное. Так? И они не приемлют их снаружи. И поэтому они не хотят э, считаться ни с какими даже ими же подписанными ограничениями. Вообще ни с какими, понимаете? Вот я... Э, человек, в той степени, в какой я делаю то, что хочу. Понимаете? Вот только то, что хочу, и на всех клюю. Что касается реакции международного сообщества, то, вы знаете, я думаю, что она будет достаточно сдержанной. Потому что, с одной стороны, ну, к сожалению, да, понимаете, своя рубашка ближе к телу. И президентом Соединенных Штатов или Франции, или Буркина-Фасо, он отвечает за свою страну, а не за чужую страну, так? Вот. И, э, ну, как с Гитлером договаривались? ну, а что делать? Да? Как со Сталином договариваются, так и с Хим Чен Ином договариваются, да? Так и с нашими будут договариваться, куда денутся. Кроме того, есть, к сожалению, очень неприятная тенденция последнего времени, когда, э, э, э, э, э, ну, во многих странах побеждает вот такая изоляционистская идея, уходит понимание связанности мира, того, что было заключено в Хельсовском соглашении, что, допустим, правлавек не может внукнуть дело государства, потому что в конечном счете это международная безопасность, в конечном счете, понимаете, если в стране есть контроль над исполнительной властью, то шансов, что она развернет войну, меньше, чем если здесь нет контроля над исполнительной властью и так далее. И вот последняя вещь, которая меня лично просто очень шокировала, это испытание <связание> Петра, Петра этого, Толстого Петра, нашего то, деятеля, вице спикера Фасе парламентской ассамблеи Совета Европы. Понимаете, я понимаю, что надо договариваться, я понимаю, что надо учитывать реальность и так далее. Но это с моей точки зрения просто трусость и такая демонация э -э, эгоизма, эгоизма и ограниченности людей, которые голосовали за его э -э, кандидатов. Вот. Поэтому я думаю, что э, можно за Владимира Владимировича не волноваться, э -э, мировое сообщество спокойно отнесется к тем безобразиям, которые происходят сейчас у нас. Ладно, тогда опять же я поставлю вопрос по-другому. Я не очень люблю обсуждать слухи, но определенная часть российского общества, она просто в панике, что есть прогнозы, их высказывают достаточно авторитетные люди, что чуть ли не дальше это будут, будет восстанавливаться Советский Союз путем войны, или начнутся массовые репрессии как вы можете прокомментировать вот подобные апокалиптические прогнозы ну вы знаете я думаю что войны за восстановление Советского Союза не будет по ну, во вот последнее одно событие которое все-таки в эту сторону болит это провал аннексии Беларуси этот, этот проект очевидно готовился, очевидно провалился. И почему провалился? Потому что Александр Георгиевич Лукашенко сказал, что вот нет, он совсем не согласится, он будет сопротивляться. Ну и потому что белорусское общество проявило готовность к сопротивлению. Понимаете, вот единственное, чего не может себе позволить наше руководство, это грузы 200 гробов в нашу страну. Знаете, Гробов наших солдат их авантюры, допустим, Крым, почему поддерживаются в обществе? Потому что они бесплатны. Потому что Крым был захвачен без единого выстрела и без единой жертвы. Потери на Донбассе, потери в Сирии, которые, разумеется, есть достаточно серьезные, они всячески скрываются. Может быть, вы знаете, что, или да, ваши слушатели знают, или не знают, что у нас был принят уже после начала войны в Сирии, у нас был принят закон, по которому потери вооруженных сил наших в мирное время, а считается, что у нас сейчас мирное время, мы же не объявляли никому войну, потери являются государственным секретом да. положения, кара определенная и так далее. Почему? Потому что для них, почему, допустим, наших парней, которых послали воевать в Донбасс, например, хоронят потом в безымянных могилах, Потому что им Надо создать впечатление общества, но у нас нет потерь. Понимаете, если пойдут потери, а аннексия война за восстановление Советского Союза, аннексия Белоруссии и да, так далее будет означать большое число человеческих жертв со стороны наших солдат, в группе наших солдат. Вот. Это то, чего они, чего они себе позволить не могут, это то, что заставит общество немедленно возмутиться, вернуться и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что войны за восстановление Советского Союза не будет. Другое дело, что сохранится та гибридная агрессия, которая продолжается, сохранится попытки вмешиваться, подкупать, дестабилизировать э, везде, где только э, можно, в том числе, конечно, в Соединенных Штатах. Позвольте, Леонид Яковлевич, усомниться в ваших словах. Давайте мы вспомним события 40-летней давности Афганистан. Потери в Афганистане были немалые. Что, разве тогда советское общество как-то возмущалось? Вы знаете, но все-таки изменилось время. Время изменилось немножко. И мы живем не в Советском Союзе сейчас. И э, у нас многое изменилось и много изменилось к лучшему в Союзе. Ну, например, у нас появилась свобода слова. Знаете, Она ограничивается, я иногда за и так далее. Но вот мы с вами уже который раз встречаемся, и меня еще до сих пор не арестовали. Вот. Так что это все-таки э, существенное, существенное изменение, мне кажется. Кроме того, когда э, у Советского Союза, у Советских руководителей был значительно больше контроль за э, информационными потоками, чем есть сегодня у Владимира Владимировича. Просто несравненно больше, хотя потому что интернета не было. И наконец, Советский Союз зал его в Афганистане. Он, э, э, советское руководство не послушалось специалистов, которые предупреждали, что будет все плохо и тяжело. И считалось, что они там выиграют легко, э, малой кровью, могучим ударом. Э, ну, вот, это просто говорило об их непрофессионализме и глупости. Ну, в общем-то, <со> то, что российское, советское, точнее, виноватое что возмущалось, это было... После. Но вот обратите внимание, вот э, не кажется ли вам, что опять же вашим словам противоречит то равнодушие э, российского общества, которое мы наблюдаем сейчас. Ну людям плевать на все. Вот э, не слишком ли вы оптимистичны? Да нет, не правда, не плевать. Ну что? Что? Не надо включить Посмотрите, что происходит в э, Шиесе в Ахангельской области, где уже сколько месяцев. Люди стоят, стоят и не допускают этого безобразия, построить там еще один мусорный полигон. Вот. И там собирают, как окружила Национальная гвардия, там периодически глушат все, интернет, телефонную связь и так далее, и вроде бы готовятся пойти на штурм, но не решаются. А люди стоят. У нас масса ситуаций, в которых люди демонстрируют неравнодушие, демонстрируют смелость, демонстрируют готовность стоять до конца. Другое дело, что для нашего общества, для значительной части нашего общества, э, такие э, понятия, как конституция, свобода там, и так далее, не так важны, как для, допустим, западного общества. Но и здесь есть большие подвижки. Вот по данным Левата Центра, а это самый серьезный э, субъект вот, оценок общественного мнения в нашей стране, по данным Левата Центра представление э, число людей, которые э, считают, свободу и свободу слов одной из приоритетных, э, приоритетных ценностей э, возросло, по-моему, э, то ли в полтора, то ли два раза за один год в нашей стране. Так что нет, у нас общество вполне живо, и э, этим ребятам вообще долго не светит править вот так вот. Да? Более того, в той системе, которую построит сейчас Владимир Владимирович Путин, она вполне соответствует нашим традиционным ценностям, то есть она лицемерна, она лжива, она предполагает полную зависимость людей от начальников всех уровней и так далее. Но в этой системе есть одна жуткая совершенно мина заложена. Это смерть первого лица. Понимаете? Вот когда и если первое лицо покинет Сибирь, а все-таки, наверное, когда-нибудь это случится, вот, то, понимаете, вот даже, допустим, в нашей Конституции сегодня механизм передачи власти более-менее прописан. Конституцию никто не уважает, но уж какая не есть, возможно, она предотвратила бы стрельбу в Советском Союзе. Были, были некие неписанные правила, как это происходит. Да? И, конечно, когда умирал генеральный секретарь, то внутренние войска приводились в боевую готовность. На Лубянке всю ночь горел свет, естественно. Но после того, как дорогой Никита Сергеевич стрелял дорогого Лаврентия Павловича, после этого, между прочим, ни одна смена лидера в стране не сопровождалась кровопролитие. В этой ситуации, когда вот есть какой-то мутный госсовет, когда вообще не пойми что, да? в этой ситуации трон будет захвачен силой. Силой. И даже если у них есть какие-то или будут какие-то понятийные договоренности там, в группе приближенных, то понятно, что они не сработают. Они никогда не срабатывают. И это значит, что войска, верные одному, вступят в бой с войсками, верному другому. Да? Начнется хаос. Начнется отделение регионов. Регионы тоже будут раздавать друг к другу. Будет создано сразу несколько комитетов национального спасения, которые тоже будут вразовать друг с другом, и так далее. То есть, в этой системе заложена страшная совершенно мина, ну, которая делает взрыв совершенно неизбежным. Ну, вот, это факт, на самом деле. А, Ленин Яковлевич, вот какое-то время муссировался вопрос на, на Первом канале, на других каналах российского телевидения. А, то есть, когда Владимир Путин а, посетил Израиль в связи с празднованием освобождения Аушвица, он прервал свою поездку а, и раньше а, уехал с этого форума. И, как оказалось, он а, прилетел в Липецк. А, почему Нужно было, то есть, Что было такого срочного в его поездке в Липецк, что заставило его прервать э, свое турне э, в связи с этими празднованиями? Ну, вы знаете, я не в курсе их желания. Я, я могу так предполагать. Я думаю, что возможно два варианта. Первый вариант, что его э, безвременный отъезд был связаны ни с каким-нибудь визитом в Липецк, а с чем-то еще. С каким-то другим срочным делом, которое требовало его присутствия в России, его, видимо, личных разговоров с каким-то из своих ближайших людей и так далее. А дальше могли сказать, что потому что он посещал Липецк. Сказать-то можно что угодно. А второй вариант, что он таким образом продемонстрировал, что он ну, так сказать, самый главный что, mm -hmm. в общем-то, ему, ну вот он, он он, выше всех. Он выше всех правил, он выше всех договоренностей там, и так далее. Это тоже могло быть само, вот само для себя сделано, чтобы продемонстрировать, что он крутой. Ну вот так вот создалось впечатление того, что мы ну, почти как по Шекспиру Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. То есть он высказал все, что он хотел и просто оттуда чисто русский свой. Леонид Яковлевич, okay. у меня вопрос. Вы как-то можете прокомментировать ситуацию с намой из Сахары, израильтянкой, которая была арестована и заключена в российскую тюрьму якобы за контрабанду наркотиков. Вот это ее обмен на Александровское подворье в Иерусалиме. Вы как-то можете это прокомментировать? Ну, вы знаете, собственно говоря, я уж не знаю, какие у нее отношения с наркотиками, на самом деле, дамы. Вот, но арестовали ее совершенно незаконно, потому что ее арестовали в международной зоне. Она не, перехоти, не, перена, не перевозила наркотики через таможенную границу России, что является преступлением. Да? Она была в международной зоне, она на таможню не пришла. Следовательно, то, что ее задержали, во-первых, на нее была наводка, они следили, они искали. То ли они следили за ней, то ли они искали человека, которого можно будет арестовать за наркотики. Вот. Они действовали, как мне кажется, как террористы, которые захватывают, захватывают заложника для того, чтобы потом его обменять на деньги, на освобождение кого-либо из своих подельников там и так далее. В данном случае Владимир Владимирович обменял на э -э подворье, э -э вот. но может быть еще на что-то. Что Я не исключаю, что он обменял это не столько на подворье сколько на э, те особые почести, которые ему оказывались на форуме, посвященному освобождению Auschwitz. вот, Возможно, ему было это нужнее, чем подворье. Ну, подворье, оно, господи, боже мой, оно так и так использовалось в русском православном церкви. Какая разница? Это в их собственности, не в их собственности? Вот, э, Мне кажется, что действительно его такой большой успех и достижение, это его позиция на форуме и, может быть, он обменивал эту даму именно на форум, а вовсе не на подворье. Ну, еще на пару участков на, на, на горе, естественно, чтобы первым воскреснуть, это понятно. Кстати говоря, раз мы заговорили о, на еврейскую тему, как вы можете прокомментировать вот эти, <как> я даже не берусь употребить сейчас прилагательное, Заявление в отношении посла э, э, Польши в, в Германии перед Второй мировой войной Юзефа Липского, антисемитская свинья и так далее, вот эти наезды на Польшу, у меня вопрос, состоящий из двух слов. Это что? Ну, это э, абсолютно логичное, э, логичное и э, объяснимое действие. Оно аморальное, оно не имеет никакого отношения к реальности. Это понятно, оно логично совершенно. Дело в том, что, понимаете, вот власть, любая власть, Трамп, Макрон, Путин, Борис Джонсон, Елизавета II, эта власть должна казаться людям ну, естественной и обоснованной. Да? Но вот в Америке все-таки принято считать, что президентом должен быть тот, за кого, э, за выборщиков, которого голосовали в первый вторник, после первого понедельника, ноября месяца после года. Да? Вот. И это как бы вот противники Трампа, очень жесткие противники Трампа, говорили мне в Америке, ну что делать, он прошел все процедуры. Он прошел все процедуры, поэтому он президент. Да? Я сейчас никак не оцениваю президента Трампа, отнимаю Вот э, Макрон, президент, потому что он избран. Путин. Не является президентом, потому что он избран. Он избран, потому что он президент. У нас э, нет электоральной легитимации. У нас другая легитимация власти. У нас э, э, нам особенно нужна идеология в нашей стране. Идеология как образ мира. И вот это должен быть тот образ мира, который делает пребывание Владимира Владимировича, причем вечное пребывание его власти, делает естественным логичным и И это тот образ мира, который они сейчас очень успешно создают, в котором, тот образ мира, в котором весь мир против нас, весь мир против России. Они же теперь уже говорят, что Вторая мировая война велась специально против России. И что вся Европа была союзниками Гитлера, вся Европа, это повторяется постоянно сейчас, да, у нас не было реально союзников, все были, все были против нас. Вот. Э, мир всегда нас ненавидел, у нас еще не было на свете, нас уже ненавидели. Вот. И э, э, поскольку у нас и да, и получается, что война продолжается, понимаете? Война продолжается, потому что война шла за, это опять же они говорят уже, война шла за уничтожение России. Поскольку Россия не уничтожена, то война продолжается. Если продолжается война, то нельзя менять коней на переправе и так далее, и так далее. Вот. Значит, они выбрали Польшу как главного врага сейчас, просто потому что им нужно менять врагов. Понимаете, с Германией плохо враждовать, потому что у Германии проблемы с Трампом, с Америкой, с Северный поток, то все 5-10. Вот. С Украиной ну, не хватает, ну давайте теперь с Польшей. Тем более, что к полякам у нас всегда относились настороженно. Ну, мы довольно российская страна, как вы знаете. Вот. К полякам предрассудков очень много и с поляками сложные отношения были всегда, вот. ну поэтому они сейчас выбрали Польшу. Это не значит, что через какое-то время это место не займет там Венгрия или, я не знаю, Сербия какая-нибудь братская, там, еще кто-нибудь. вот, Но сейчас это Польша. Но это логично, понимаете, это логично. Потому что если весь мир против нас, мы белые и пушистые, ни в чем не виноваты, нас хотят уничтожить, потому что мы такие хорошие, то кто нас защитит? Только Владимир Владимирович. Вот он нас защищает. Дай Бог ему здоровья. Добрый день, господа. Скажите, пожалуйста, знаете, вероятность того, что после -то всех этих событий где-нибудь в Хайфе или еще где-то на не появится российский перископ. Mm -hmm. Mm -hmm. Я, э, я может, быть, э, может быть, я слишком оптимистичен, но я думаю, что армия обороны Израиля э, так долго, так эффективно сражается с превосходящими силами врагов, что э, российский перископ она, э, там не допустит. Вот, я верю в э, Израиль, я верю в израильских солдат. Леонид Яковлевич, э, я все-таки хочу задать свой вопрос. Вот по отношению, вот э, вы нарисовали модель, э, которая пытается внедряться в мозги россиян. Но помилуйте, но ну это же бред. Кому мы нужны? Ну, Что с нас поиметь так? Прости господи. Понимаете, это же, что значит бред или не бред? Это бред, когда вы смотрите со стороны и понимаете реальный более-менее расклад сил. Но когда вы живете внутри, говорят определенные вещи, которые можно проверить, которые проверить вообще нельзя, которые вы узнаете только из телевизора, понимаете? Ну, поднимаемся мы с колена или не поднимаемся? Ну, по телевизору сказали, что поднимаемся, значит, поднимаемся понимаете? Уважают нас, или не уважают, по телевизору сказали, что уважают. Ну, значит, уважают. И, вот. И представление о том, что весь мир против нас... И это представление, к сожалению, уже внедрено в сознание наших сограждан. Подавляющее большинство, ну, значительное большинство граждан Российской Федерации в это, к сожалению, верят. И, вы знаете, еще лет 10 назад были какие-то опросы э, российских э, школьников. Их спрашивали, кто лет 10 назад, еще не было все этого безумия. Их спрашивали, э, просили назвать наших союзников во время Второй мировой войны. Так вот, э, большинство затруднялись, там называли Китай, называли там еще кого-то. Вот. И э, на одной из фокус-групп ребенок сказал, ну не американцы же. Американцы, кстати, что, по мнению очень многих, у нас воевали либо на стороне Гитлера, либо вообще не воевали. Ну, а тогда у меня неизбежный вопрос. Ну, хорошо, вот вы сказали, да, не то, что вы сказали, это очевидно, что по естественным биологическим причинам рано или поздно Владимир Владимирович покинет этот мир. И система эта не вечная. Соответственно, и Останкинская игла не вечная. С вашей точки зрения, вот это, что вне, то, что внедряется в мозги россиян, это излечимо, или мы уже, или уже россияне безнадежно больны? Нет, нет, нет. Это излечимо, причем, вы знаете, достаточно снять вот это давление, и пропагандистское довольно быстро все исчезнет. У нас есть пример очень хороший, когда в России проводился чемпионат мира по футболу. То, сколько, полтора года прошло, да? угу. то резко улучшилось отношение к иностранцам. Резко улучшилось отношение к иностранцам по вопросам общественного мнения. Почему? Уничтоженная часть населения сталкивалась с иностранцами во время чемпионата. Просто во время чемпионата, незадолго до него и в саммитне чемпионата, э, градус э, анти-ксенофобской пропаганды э, был довольно резко снижен. И оказалось достаточно просто снизить градус, градус ненависти э, на экранах, чтобы э, люди стали возвращаться к более-менее нормальному э, мироощущению, где э, чужие люди не враги, а гости. Вот. так что я думаю что это нет, нет это излечимо и слушайте если большевикам за 70 лет не удалось воспитать вообще что-то совсем уж ужасное то этим тоже не удастся что, все будет все будет в порядке весьма они войну не развязали вот это единственное что так сказать, действительно серьезно если они разноцвет мировую войну ну тогда все леонид якорьевич тогда у меня вопрос такой как вы относитесь к прогнозам Валерия дмитриевича соловья о том что до 22 года путин уйдет из политики по причинам, которые Валерий Дмитриевич не называет, он очень туманно говорит, намекает на то, что это некий инсайт и о том, что произв... вот в конце этого года, в начале следующего года в российском обществе произойдут принципиальные изменения. Ваше отношение к этим прогнозам? Вы знаете, насколько я понимаю нашу систему. Если я понимаю, дум, думаю, что все-таки понимаю, да, то э, инсайтов ни у кого нет. То есть все, кого есть, инсайдов, все не говорят. И поэтому, когда человек говорит, что вот у него такой прогноз, потому что основание это инсайдерская информация, то я обычно в это не верю. Никаких оснований поверить тому, что в данном случае вы сказали, ну, что я Валерий я не вижу. Но вот в целом, тогда у нас уже время подходит к концу, у меня вопрос такой. Вот удастся, возможно ли такая ситуация, что вот хорошо, Госдума, послушная Госдума проголосует за новую конституцию, Путин подпишет этот закон, но... 12 апреля, как известно, назначен плебисцит, всенародное голосование. На ваш взгляд, есть ли такая вероятность, что россияне проголосуют против или проголосуют ногами, просто не придя на это мероприятие? Как вы считаете? <связывая> как проголосуют россияне, неизвестно. Какой будет объявлен результат известно, сто процентов. Да. Вот уверяю вас, что по официальным данным россияне подавляющим большинством голосов поддержат изменения в конституции. Никаких, так сказать, не беспокойств, не надежд на 12 февраля, а 12 апреля не должно. Что может быть 12 апреля? Могут быть акции протеста. Я надеюсь, что они будут. Могут быть разгоны, задержания. Всякие такие вещи. Боюсь, что это будет. Вот это будет. Но результат будет объявлен тот, который будет. Никаких сомнений. Но после этого Владимир Владимирович, он становится уже пожизненным президентом, фактически. Ну, тут есть еще идея назвать его Верховным правителем. Да. Если вы слышали. Слышал. Какой-то дурак из этой комиссии предложил назвать верховным правителем. Но хочу напомнить, что верховный правитель в, России, в истории нашей страны был один человек, да. назывался. Это был адмирал Александр Колчак, который был верховным правителем недолго вот, и закончил, к сожалению, свою жизнь трагически. Вот. Мне кажется, это не самое хорошее название. Для э, новой должности. Ну, думаю, что такого и не будет. А власть, да, будет абсолютно. А внедрение православия как государственной религии это ж э, мина-то пострашнее, чем национально территориальное отделение. Э, это как пройдет такое? Такая идея ну, или нет? Э, нет. Нет, нет, не пройдет. И не пройдет не потому, что кто-то будет против, ну, хотя многие будут против, а не пройдет потому, что Владимир Владимирович Путин, э, я критически отношусь к его деятельности, но я с уважением отношусь к его интеллекту. Э, вот, и он не идет, и он так, он, конечно, не позволит. Понимаете, у нас, если брать людей, верующих, религиозных людей, не все население страны, а людей э, воцерковленных, да, э, то, э, я не знаю, правильно ли это по отношению к исламу, но в общем, те, кто вот реально принадлежат да. к церкви какой-то, какой-то вере, среди них процент мусульман Вовсе не такой, как население, а значительно больше. Значительно больше. И вот так вот поста противопоставить собственное государство, значительной части собственного народа, ну, конечно, Владимир Владимирович этого делать не будет, а кому это надо? И без этого будет хорошо. И это просто глупости, ну, отдельных таких энтузиастов. А Но вот. они, там дураков очень много, вы не забывайте. Или желание подлезать первому лицу? Это само собой. Как, как, без этого? как без этого? Леонид Яковлевич, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Спасибо вам огромное за интереснейшую беседу. Итак, друзья, вы, вы слышали точку зрения российского политика Леонида Яковлевича Гозмана. Но я как всегда напоминаю, выводы делать только вам. До встречи.